Всем приведите к себя. Вы являетесь принцем. Тем человеком, который понимает жизнь, знает жизнь с душой, с сердцем, относится к людям хорошо, с пониманием. Также вас видят люди окружающие. Не только эмоциональным, а именно понимающим, осознающие, что вот какая-то ситуация произошла в какой-то момент. И вот надо извлекать из этой ситуации, из этого момента правильный опыт. Люди понимают, что вы не просто чем-то можете там учиться, а вы становитесь мудрее, становитесь умнее. Можно сказать, как самолучки. Жизнь учит, вы учитесь, вы учитесь у жизни, у людей, учитесь знаниям, разным наукам. Также вы хорошо относитесь к людям, к животным, к самим, к себе хорошо относитесь, с пониманием. Вы нравитесь абсолютно всем, кто вас окружает. В вашем окружении люди, которые видят вас, будто вы солнце. Вы как яркое солнце, которое может согреть, помочь советам или же что-то там сделать, передвинуть, перевести или поднять, или даже починить. То есть именно то, то что необходимо людям, какая-либо помощь. Вы помогаете, вы относитесь хорошо ко всем абсолютно людям, ко всем животным, к нашей планете Земля. Вы цените себя и цените, что вас окружает. Всем пока.